Владислав Владимирович, 01.08.98 -го -го -го года рождения, проживаю по адресу город Волгоград, женат, два месяца служил в 33-м полку, который вновь сформированный. В Крым прибыли изначально с целью первых учений. Первую ночь просто целые сутки ехали получается, на БМП, на вторые сутки, когда БМП открылся, мы стояли на мосту, где был город, как мы потом узнали, что это Херсон.